Всем привет, дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео расскажу о новом интересном проекте. Проект называется Delizia. В общем, сейчас вкратце поговорим, для чего создана, создана данная монета, как она работает, где она использоваться будет в дальнейшем. Ну, как вы видите, да, эта монета предназначена для, скажем так, ресторанов, для, скажем так, данной сферы. Как бы тема, на самом деле, немного уже изъезженная, но, тем не менее, не везде она была, скажем так, реализована полностью. Как вы видите, да, с помощью данной монеты можно будет оплатить, то есть там любые услуги в ресторане. То есть, либо она подойдет для ресторанного бизнеса, если вы там запускаетесь, настраиваете. Это опять же для вас будет как пиар, потому что там, э, то есть, криптовалюта уже прорекламирует любое начинание, скажем так, в бизнесе. То есть, в принципе, направление неплохое, но посмотрим, как они это реализуют. Посмотрим это все по дорожной карте, то есть как бы уже дело к этому приближается и как это все будет запущено и будет все это реализовано. Но тем не менее, смотрю, много людей, скажем так, в данный момент инвестировали, потому что как бы, я за этим проектом уже наблюдал, Ну и как бы со старта не, не решился сразу как бы про него рассказать. Думал, мало ли, вдруг что-то пойдет и так. Хм, как вы понимаете, все это будет потом работать с телефона, то есть чтобы ускорить работу персонала и тому подобное. А, как видите, да, хоть и некорректно все это переводится, как бы выгоды от данной, скажем так, монеты инвесторам, то есть токен с высокой ликвидностью, но если у них, конечно, все это пойдет реально нормально и потом а, все будет работать и набирать обороты, конечно, тогда будет монета стоить хороших денег и цена будет более-менее стабильна. Для бизнеса, как видите, да, снижение затрат на рабочую силу, то есть, все сводится к тому что скажем так инвестиции в бизнес минимальный доход получаешь больше ну и для гостей тут вот, сами понимаете это то что скорее мы обыкновенные люди будем использовать там пришел оплатил там покушал пошел там дальше в принципе как бы этот момент мы уже прошли что у нас дальше здесь это техническая часть да сокращено делись пост мастер алгоритм кварк 60 секунд блок как видите, 85 на 15, как я говорил, везде, в принципе, по стандарту. Всего 150 миллионов монет, примайн 135 тысяч. Как по мне, так это небольшой примайн. Но, в принципе, ну да, это даже вообще прям очень небольшой примайн. Я надеялся, что здесь, наверное, будет где-то хотя бы к миллиону приближаться. Ну, посмотрим. Видимо, тогда будет сама цена, скажем так, данной монеты намного выше. Либо им же для реализации данной идеи нужно не очень много денег. А, в общем, что у нас по дорожной карте? Как бы октябрь, да, запуск, листинги, мастернод онлайн, белая бумага. Это у нас уже пройдено. Ноябрь. Опять же, листинги на платформах. Еще биржи. А, то есть, условия для кое-маркетка они, скажем так, скоро выполнят. А точнее, уже как бы даже выполнили. Ну, надеюсь, сейчас еще одна какая-то биржа появится. То есть, для CoinMarketCap надо как бы пару бирж, чтобы все было стабильно, все работало хорошо, хороший оборот и в принципе туда они потом попадут. А когда они туда попадают на CoinMarketCap, соответственно еще больше людей узнают о проекте, появляется еще больше инвесторов, начинается вся движуха, ну и как бы само монитор скажем так, продвижение и развитие проекта. Как вы видите в декабре, да, там у нас кошельки Android, iOS, различные их там партнерства там маркетинговые компании и самое интересное это будет в январь то есть после нового года как они обещают это скажем так запуск данной монеты скажем так на этой платформе на их скажем так в первых ресторанах посмотрим как это все будет реализовано опять же в принципе еще два месяца до нового года а потом сколько это займет после нового года но ну, обещают январь в принципе, должно все пойти быстро и работать хорошо. Доступные биржи для нас это сейчас. Gravex и CRX24. Кошельки стандарт. Яблоко, Windows и Linux. В принципе, как бы Больше здесь у нас ничего особо интересного нету. Можете зайти в Discord, получить там, скажем так, актуальные новости. Но на этом пока останавливаться не будем. Темка на Bitcoin Talk. Проект был запущен 18 октября. 3000, скажем так людей пролистала данную тему. В принципе, показатель неплохой. Очень быстрое, активное развитие идет. То же самое, в принципе, как и на сайте все написано. Только в более упрощенной версии. Все это немного урезано. Поэтому здесь мы останавливаться не будем. Попадаем мы на MasterNode онлайн, Как видите, цена одной монеты пол доллара, На MasterNode Online 2,5 тысячи монет. То есть, 1300-1400 долларов примерно сейчас стоит да, как видите, это обычно такая схема происходит присел идет, потом когда выходит на биржу посливали все монеты, она упала до самого низа то есть рынок очистился от любителей халявы и, тому подобное, и начали заходить реальные нормальные люди и курс, я думаю выйдет выше доллара 100% на данный момент уже активировано 119 мастер нот я даже не предполагаю, по какой цене они были куплены но даже если они были куплены по 20 центов, но это все равно просто очень большие деньги. И, блин, в проекте очень много денег. Как видите, да, маркетка проекта это больше 250 тысяч долларов. Как по мне, это уже очень круто. Также торги идут за сутки. Пускай они большие в районе 5 биткоинов. Но тем не менее они есть и они в принципе двигаются. Ладно, здесь мы останавливаться не будем. Залетим на Мэнсен онлайн. Здесь, в принципе, такая же ситуация. Рой у них довольно-таки не маленький, высокий. Я не знаю. Тут как бы тоже особо смотреть-то нечего. Поэтому давайте глянем, что по бирже. Залетаем на биржу, да, как видите. Ценник хороший. Как видите, некоторые люди еще берут, сливают свои монеты. Ну, а те, кто с головой и... Те, кто шарят, либо там какие-то есть надежды на проекты, берут их и выкупают. Возможно, это даже делать сейчас, скажем так, отскок, чтобы курс не улетел в жопу. Выкупают сами админы. То есть цена, в принципе, хорошая. Выкупать хорошее количество монет. Я думаю, сейчас они стабилизируют рынок и все пойдет, скажем так, только вверх. Также есть биржа Гравикс. На Gravix, конечно же, все у нас попроще немного. Ну, я вам скажу, ЦРЭКС будет получше. Ну, а пока что, давайте на этом будем заканчивать. Я вам как бы проект обрисовал, идейка есть, рой хороший, цена как бы небольшая. Напишите в комментариях, что вы думаете по данному проекту. Поддержите видео лайком, там, подписочкой на канал. А пока у меня на этом все. Давайте, мужики, всем удачи, всем профита, всем пока.